Позовите, Юра, Юра, Юрий Владимирович, позовите, быстро. Доварищ Шамаке, Но надо принимать какие-то меры, включать караул, вот эти отношения к вам что по всей России мы сейчас а кто у нас в вообще я Стал в, в общем, формулируем а, наши пожелания с тем, что Министерство экологии два главный которые который стоять на защите охраны и окружающей среды Москвы, смогут всех экологических прав, не удовлетворены тем, что с вашей стороны ничего не делается, что вместо того, чтобы защищать права, а вы там оформили эту любую справку, что под Москвой на первом в экологии Воробьев вместо того, чтобы что-то делать, в итоге ориентироваться на эти цифры и не осуществлять должных мер по связи всех экологических проблемах. Ну и кроме этого можно даже в качестве примеров, что с ОПТ вопрос не решается тем способом, который должен быть адекватным. Даже крупнейшие, особо охраняет родные объекты, имеющие выше юридический татус, перебрадивый национальный парк заведового, на лапвес. Поэтому вот это конкретные примеры того, вот, вас сколько всего есть. Ну, а, как бы вот... есть, я Вот я могу вам, Вальду, скромнать как организатор, здесь люди, активисты. организатор, помогать. Тамсонов Юрий Владимирович, с вашим Юрий предшественником Владимир. мы также предъявляли претензии, добивали его вот этого. То, так. что ваши претензии вот предъявляются, очень красиво, круто выглядит. И никого не интересует. Не, это не это в этом это... дело. Интересует. Интересует. Только вот эти ваши высокопаркные слова, да, они никакого результата не дают. Мы добивались, мы то, мы крутые, мы Мы ничего не кто. Я вас, раз вижу, вас первый раз вижу. Мы вас очень первый раз вижу. Очень много раз. людей, очень много людей, активистов, которых беспокоит на самом деле периодически приходят, и пишут, и созваниваемся, да? И они задают конкретные вопросы. Вот вы сейчас говорите в целом. Вы знаете, подождите у Андрея Юрьевича спросите, каких он видал активистов общественных, которые выступали за интересовую навряд ли, кроме нас, назовет всех, кто выиграл. Я и вы. А я вам поясняю ваш вопрос, что общественный. Арчужев Михайлович, не радует, да ничего, что-то, речку спускаем, не дороги вообще. нету, вот это самое, э, столбы, да? Давайте. Это просто частные примеры общей процессы. А вы а вы знаете, с вашей стороны этот пример не осуществляет. Вот послушайте сюда внимательно. Скажите, пожалуйста, кто у вас такая, что такое гречко? Такой? Есть, такой? Да, есть такой? Скажите, почему мне отправили а, заведомо беззаконный ответ? Я с этим ответом на этот момент пойду, обращусь к вопросу. А -а -а. Человек, который вы писали о том, что у нас уничтожили Криши, шикарные струны, уничтожены незаконно. Мы отправляли вам несколько посланий в Сидорово, в ступинский район Михлина, для того, чтобы построить там терминал, просто на мерчину учительства. Без разрешения. ваша ответко, без того, она съездила, я думаю, туда. Она не поговорила ни с одним я жителем. И она мне написала ответ, что их и не было. А есть, она не догадалась ли он карту есть, взять, которая была там. Карту она не получила такие? Вот еще. Я извиняюсь, лучший я экологический вас... адвокат вас... России вас... Дмитрий Трунин. Он, он как раз также может обсуждать. обоснованно высказать наши претензии по поводу того, почему мы недовольны политикой областной, и связанности почему чему Ваши отставки. Изменения изменений политики. Вот, смотрите, а, по нынему специалисту, а, сейчас а. на территории Московской области происходит экоциты, и даже ваше вот министерство постоянно называют министерством экоциты, а не экологии. Это кто, кто что... называет? Я вот первый раз от вас слышу. Первый да. раз? Да. Я, в везде везде этом я в первый раз этом сейчас. Просто. То есть, везде об этом пишут все СМИ. Кто везде? Название э -э СМИ, дата выхода, когда? Ну что это значит? Вы юристы. же не проходимец, вы юрист? Вы конкретно называйте тогда. <толоса> Смотрите, это интересно. Факты, важно факты. Смотрите, факты. факты. Э Покажите, это факты. Это факты. Факты такие, а ухудшается здоровье населения, увеличивается детская смертность, люди страдают, вырубаются деньги. За все хорошее и против всего плохого не агитируйте. Не скажите. Есть вот такой-то момент. Давайте его разберем. Ну, ну, вот давайте обернем. Проблемы возьмем. Давай четко дальше. У меня в рейтинге спрашивают нечистотные. У меня четкие проблемы. Вот у меня есть решение Верховного суда, которым отменено постановление губернатора. В поселке Зеленом ставят упавку. И это решение э, не выполняется. Решение Верховного суда. Но соболь суд отменил. И соответственно э, Верховный суд, суде устояло. Решение суда. За это просто губернатора можно отправить в отставку, потому что не выполняется решение суда. Решение суда о том, что земли особо охраняемой территории были переведены в землепоселение и подлежали а зашли. не закончилось суда? Как не закончилось? Решение Верховного суда есть. Почему оно не выполняется? Вы можете сказать, как министр за я да, вам могу это принять. что-то послали. Я вам писал. Я вам письмо писал. Я вас не видел. Я вам направил письмо от экологической организации. Примите меры. пример меры не приняли. Я выиграл в суде в областном. Опять же, позиция областной администрации. Она написала апелляционную жалобу. Она проиграла. И до сих пор решение туда не исполняется. Это что такое? И решение суда не исполняется. Мы поставим вопрос об отставке губернатора, если вы не будете выполнять решение суда. Если, если, если, если есть такой момент, я еще вопрос стоит... Äh, о, вопрос вопрос а в ровне правительства, а не вопрос в все привет. Я вам предлагаю. если есть вопросы, давайте... А министерство не будет. Водит. Водит. Водит. Но э, основление правительства, это все-таки, это пять тысяч в министерства. Вы так а решение, да. вы а решение, если сюда к администрации, а не к министерству, мы не выпускали в А зачем да. А зачем это существует в Почему вы, да. вы, вы не, не, юрист. не но. Но почему экологической диспетизы не было по этому объекту? Не, я по этому поставлению считаю, что по нему никакого экологического диспетизма не нужно было под действующими законами что суд принял такое решение, вопрос да. требует до разъяснений, так сказать, неяснений. Каких объяснений? Выполнять надо решение? Да, ему да, да, да, да, да, Если это выполнять. окончательно, значит, оно будет Уже прошло, да, да. в декабря оно Если оно окончательное, значит, оно, вступило, оно окончательно, вступило в законную силу 26 а декабря, приступы? 13 декабря. Я не юрист, вы не знаете? Приставы. А как приставы? Как вот, э, это э же решение э в... судов исполняет приступ. Он вот же юрист, он же не знает об этом. Ну, а вы, министр, вы а не обязаны выполнять решение суда? Да? А решение, суда? решение суда? Есть решение суда суда к министру, э -э губернатору, ну, правительству, если правительству. Если есть такое решение, то все будет выполнено. Вы зеркологию вы а будете я отвечать? От... Я Почему? буду отвечать. Вы, вы должны заботиться об особоохранении зеркологии? Я территории. заботюсь больше, чем вы. Понял? Да, трагония, я понял. Я понял. Я понял. Я Это, это акций. Да, да, да. да. Смотрите. Пол. Приезжайте вот, в Сидорово. Давайте другой вот, вопрос. Приезжайте в Сидорово. Там все скажут. Там все знают это слово. и так. А вы говорите факты. А почему ваша сверху, она даже, я даже не, поговорила, не поговорила с людьми? О, она не так делала, не сразу, Мы, он, с детством, сразу, сразу он. Мы с детства. Сразу пусть сон. Мы с детства купались в прудах шикарных, чистых, засыпались для коммерсантов. А она говорит, что их не было. Люба. Альбруш, это преступление. Я а, повторяю, Я вы изначально я Я с вами не раздавал. Я с экологии был. вас забираю. Я вас забираю. Я вас вас забираю. Я вас забираю. Я есть. Так, -то да. Если вы не можете. Если да естественно. Когда? Конкретный. Конкретный. Ваш конкретный, Я а как, как, ваши как, ваши. Когда вырубят там, если вы там вы Как вам не стыдно? Я этого разъему 8 месяцев. месяцев. А слушайте, а, а слушай, я так имею в виду, Они ваш штаб, не, не работает, Вы не преступления. И вы не Вы Вы не работаете. Вы не работаете. Вы не не Вы не хотят там жить, и те кто не зато территории. сети хочет жить в Московской все хотят жить в Московской а вы сон, сон, сон, сон, сон, на сону превратили у нас бы, я живу в поселке Прогодский у да. нас осташковское шоссе очень меня зовут Колбасий Мальцегевич, я а, да, да. живу Матичинский район, поселок Пироговский. А, у, нас, э, у нас в речку Клязьму сбрасываются абсолютно неочищенные фекалии. У нас плохо работают тесные сооружения. У нас собираются построить комплекс Пироговской ривьеры на 10 жителей, хотя уже остаток шоссе пригожено и местами средств пробков. Куда нам это еще? Скажите. А вы, а вы обращались в ГПСА районное? В <связывая> а, и, и, и, и ЖКХ я не... В а, ЖКХ может, я не... Я Сейчас я еще один вопрос, да, да там есть есть... Да в принципе, там... Я может еще не обращался, другие обращались в администрацию, не в ЖКХ пусть, но в администрацию. не могу сделаешь я если вы хотите добиться результатов что вот мы против всего плохого да и за все хорошее вы просто-напросто скажите если там очистные сооружения плохо работают мы конечно придем и э, их накажем но вообще вопрос э, реконструкции очистных сооружений он лежит в плоскости вашего скорее всего мупа ну у ну, нас занимаются, занимаются предприятиями с в в том числе 4 сооружениями, скорее всего. Я не знаю конкретно, что за МУП там. Я, но, я мы, вам можем, скажу, мы можем и, помочь, но и, вопрос я, не в нашей плоскости, но а, помочь. А, но, а, я, но, я, я, я хочу сказать, что у нас люди обращались на уровне администрации. Администрация нам отвечает так, денег нет. Вот если мы продолжим застраивать, то застройщик даст деньги на микросоксы честных. Но куда нам еще застраивать? Так тоже бывает. Так тоже бывает. Если, если застройщик э, по инвестиционному контракту на него вешается реконструкция отчитных сооружений, если он это исполняет, э, во всем случае на, на моей, э, ну, в моем что? опыте такие примеры были. Но, ну, про про мира, правда, но проблема был. в том, что у нас пробки уже, нам больше на машину никуда а не Вопрос пробок решается реконструкцией дорожной сети. А у, на, у, нас там, у нас там все так застроено, что негде расширять уже. Нет, вот вот со Антон, вот у меня Вы... конкретный вопрос. Да? Можно да? друзья, смотрите, мы победили в арбитражном суде. Наша общественная организация, принц. Я знаю. Знаете, я у нас уже понял сюда. Мы победили да. по истинскому ТБУ. В первой победили инстанции, во второй инстанции, в третьей инстанции. Решение суда есть, да. оно не исполняется. Нам может помочь министр экологии? Да. Будете да, помогать? Да, я вам обещаю, что в этом месяце он прекратит прием да. обсудов. Это конкретный вопрос. Давайте посмотрим. Вопрос. Вопрос. Да. А по старой вы не обещаете да. выполнить да. решение суда? Нет, если там уже окончательно... Я просто не знаю там юридический статус сейчас там данного разбирательства. декабря что? вступила в законную зону. Ну что я буду вам брать? Я вам говорю, по ТБО я в курсе, все закрою. По окупавле, если э, решение окончательное, это закон, никто не может не выполнять решение суда. а теперь вот это, это уголовная ответственность. Смотрите, Правильно? наша организация вы благотворительная. Ага. вы сами будете обращаться в суды и запрещать все это безобразие суда? по нашим да, способам? Если я считаю безобразием, да я, Если я вам считаю безобразием, Вы не считаете сотни писем Вы не считаете сотни, сотни писем Парадный участок вот, вот Если вы нам писали, и я вам сейчас и вас ответ не устраивает я мы, Вы скажите, алло, алло А звоните Мы сядем посадить. с вами Нет, мы сядем и с вами поспорим четко а, Объективно Я вам свои доводы приду, вы мне свои Если мои доводы осилят ваши, то вы Пообещайте, что применить мои. Если ваши, а зачем мы должны противоборствовать? Нет, ну не противобожные. Да. Это в случае, случай, когда у нас, когда у нас в славе радие понимание, раздое понимание того, что есть правильно, а что есть неправильно. А когда есть правильно, надо где то есть поддерживать диводным. За интересы экологии Московской области. Какие да. объекты отстояли. Мы, сейчас судимся, 20, мы сейчас ходимся вместе с инициативной группой. Причем не да. мы флагманы, а мы э, ведомы. Мы не тянем на себя дело, что мы вот первые. Нет проблем, мы с вами пойдем. Мы с теми ходим, с людьми пойдем. Э, по очень долгому, кругом месту мы с теми ходим на сутерию. Ходим. И мы им э, оказываем поддержку, но у нас на фронте они, мы вместе с ними ходим. То есть мы э, пальду первенства. Э, себя не тянет. Нам главный результат. Появите а, правильно. Но, <соединяющий> но я... Э, э, нет, вы же общественники, я один. А так, какие Но это какие -то, не -то, то, что он объекты? лимитированный один. Пожалуйста, давайте обсуждать, если у нас с вами черт возьмем мнение совпадает, э, позиции совпадают по разным спорным вопросам. Я готов. Ходите на равных, ходите на второстепенных, ходите на первостепенных ролях, вместе с вами выступать. Вообще, без, без, без <соединяющий> Видно, да. А, нет, я был без модераторов, но просто. Ну, вот честно сказать, а, скорее всего, завод вы уже можете. С Абрагом там континк слуха места разбирается в одной скорее всего, мы не того завода, который он сейчас иди иди иди с собой медиа, проблемы. Но, в в этом, завод в этом деле не давал. То, что сам завод там сократили, и застроили это не завода. Да, сейчас мы говорим о чем? Сангланды сократили, там земли э, продали, люди построили дома, теперь люди, которые пришли дома, приходят, говорят, загородили загород. А это экономика области, галюция. экономика города. Это пособие, это то, что правильно. Экономику, развитие экономики в Московской области, никто не праве останавливаться. И вот это мелкое чванство воровство на местах, то, что когда-то чего-то было, да? А оно позволительно сегодня, и мы сейчас в состоянии вынуждены... Вот теперь разумеется а, что нет, завод, как брать сомняет. завод, за да, человек работает, И куда смотрят 700, где работает. другой Поэтому вопрос, экономика в целом, в данного предприятия не очень и завод свернёт, скорее и, и как таксующего узля. Но, конечно, другое, мы не в но это не есть хорошая я считаю, что вы, как министр экологии, вы проводите большую работу. Вы встречаетесь с общественностью, вы принимаете участие, переживаете. И не ваша вина, в том, и даже не вина губернатора, а вина всего нашего правительства, что мы под Подмосковье отдали э, нам многоэтажную строительство, что у нас видится количество вечерей упротняется. Отсюда пробки, отсюда нечего писать, отсюда вырубается, не знаю, что такое. Вот. И поэтому я понимаю, что вам здесь, вы просто тоже свои, как говорится, мы ну, делегаем ваши отставки, но мы скоро потребуем, Другой вопрос, другой вопрос. Мы все с вами хотим жить в комфортных условиях, правильно? Комфортно. Конечно. Мы хотим иметь хорошее Это наше право по Кстати, это право можно получить в других регионах Российской Федерации. Да. Негко. Да. Да. То я живу здесь в 70-х, почему мы для всех хотим нет, а что -то, кто что-то приехал, вот кто-то? Для вас а что чужой надеть, человек. Строить? Нельзя уплотнять, нельзя сюда машины гнать, дороги уплотнение, или... Уплотнение отдельных эрих нет происходящее. Нет происходящее. Уплотнение в целом московская область. Да, это, это, нет, это естественная городов. ситуация, естественное развитие не экономики. Нет, это не, строится, не строится заводы, только производители. Все города в Заводы? Возник. Вот сейчас женщина отошла, говорит, завод ставит, закройте. А вы говорите, что а не строится заводы. Строится и, да. а, а, Ни ну, один микрорайон, ни один квадратный метр жилья сейчас не рассматривается к строительству без будет. приложения. Это будет только, а, а у все застроено. Ну и что теперь нам все Да, надо перестать. Еще один конкретный вопрос, Смотрите, я вот в поселении района, Кого? Я сам не запомнил, как... Но он действует